Взял заложницу. Ничего. Сейчас ты у меня покричишь по-настоящему. Сколько можно стрелять в людей? Я заберу тачку у Тика и верну ее ребятам из Саус-Бич. Вам нужен водитель, мне команда. Не справишься. Позавидуешь ему. Теперь ты работаешь на нас. Ты займешься зверем. Она хочет перегнать в Европу 20-30 машин. Чей это заказ? Узнаем, если не будем вам мешать. Дверь подкинул полиции достаточно сведений, чтобы взять Саус-Бич с поличным. Если бы я захотел, ты бы уже был трупом. Твоя жизнь не стоит ни гроша, ты труп. Нам дали отмашку. Машины везут в Ниццу. Лети туда. В Абена Дебуа хотят арестовать машины. Больше Танру говорить с ними не о чем. Итак, Таннер вернулся к Калите, чтобы переправить машины через таможню. Он уверен, что у него все под контролем. Но бен и Дебуа решили действовать по-своему. Они отправились к машинам. Внутри кое-кто сидит. Не заговаривай с ним и не лезь в контейнер. Просто привези его в порт. Мы скоро уезжаем. Знаешь, что это? Стандартное устройство слежения. Я знаю, что это такое. Как оно сюда попало? Итак этот парень хотел тебя убить если ты коп ты не выстрелишь он умрет завтра собирайте вещи я за последней тачкой мне надо знать кто заказал машины и это все мы вытащим вытащимюбай ты выдащ из игры дело закрыто Есть еще кто-нибудь. Узнал меня. Я тебя помню. Ты коп. Я обещал тебя найти. Коп никуда не денется. your buildings, all in nine colors. Taint the ceilings with all Машины прибыли. Все? Да. Все там. А ты не хотел брать эту работу, помнишь? Да, верно. Знаешь, от Джерико всего можно ожидать. Говорят, он прихлопнул Кейна прямо в лифте. Так не езди с ним в лифте. Сделка выгодная, нам без него никак. Вот и я. Поехали. Не волнуйся, я спущусь по лестнице. Машины доставят в срок. Осталось решить вопрос с деньгами. Этим займется Калита. Проблема не в том. Проблема? А в чем дело? В Майами видели звера. Он жив из-за хорошие деньги, может развязать язык. Для моих хозяев это неприемлемо. Если он знает, что я здесь, он знает, куда везут машины.